Всем хай! с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Little Nightmares 2. А мы продолжаем с вами. Мы окунулись в какой-то... Как сказать? Стоп, кто-то там стоит. Мы окунулись в очень таинственную историю, вот я хотел сказать. Непонятно, это приквел или это сиквел. Но понятно только одно, что мы теперь вместе. И мы, мы слышишь, шестая, мы вместе в этом дерьме. Пошли со мной. Мы с тобой в этом дереве полностью по уши вместе. Идем, там мальчик стоит. И мы в каком-то городе, который двигался. Мы видели, как двигаются здания. Все больше и больше склоняются. Это тень? Его не существует! А! Он в меня вселился. Или я... Не знаю, его поглотил. Окей. Так, давай со мной. Идем за руку. За руку. Идем. Идем, родная. Почему... Эй. Ты схватишь меня за руку или нет? Пошли. Шустрей! Шестрей! Ладно. Интересно, это будет как-то влиять там то, что мы. Я помню в Сайлент втором, и эта игра, кстати, меня приучила теперь всегда время проверять. Я помню, во втором Сийленд там была такая фигня, что если ты, блин, что это висит такое? Просто комбес какой-то. Что. О, мама. Во втором Силенд там, если ты эту Марию, которая твоя спутница. Всегда защищаешь находишься, находишься с ней рядом Далеко от нее не убегаешь Постоянно проверяешь ее в больнице То это влияет на концовку То есть чисто именно действие внутри игры И поэтому это как-то у меня въелось В мою генетику теперь Я постоянно думаю об этом Вот если мне дали возможность подержаться за руку Может быть нам надо все время так делать Пойдем О, смотрите, она прям приминается ткань Видите, прикольно Пойдем нам сюда Опа! <смех> Прям как у меня в комиксе Game Hunters. Посмотрите, чисто такой же переулок. Погодите, а мы можем туда убежать? А, нет. Ну, нет, конечно же, мы можем. Но там пропасть. Я так думаю, мы можем ходить во всякие разные места, находить секретики, но это все будет касаться, скорее всего, просто шляп. Go. Интересно мы еще увидим Того охотника Который в прошлый раз по нам стрелял Так, хоп, кто-нибудь придет Что это вообще, почему здесь никого нету Как будто бы все тела испарились Внезапно Окей, я так думаю, нам просто вот сюда надо. О, возьми меня за руку, я тебя прошу, умоляю. Сохранение. Я даже не уверен, что стоит так идти тихо, но мне что-то страшно. А я могу тебя под подтянуть к себе, нет? Не могу. Ой, а все. Она там сама по себе, я сам по себе здесь. <свес> да, я понял, что нужно сделать. <свес> <свес> <свес> Точно не это. Сорян, Евгений просто упал. Я хотел схватиться. Но это делается не так. Это делается вот отсюда. Оп. Ну. А -а -а. Стоп. Ага. Вот. Совершенно случайно допер. Да иду я. Все. Она меня же наверху дождет. Оп. Или нет. А -а -а. Все, я тебя понял Я тебя услышал телек! телек. Черт, она выше ну, сейчас она мне поможет Кто установил все эти Механизмы, эти устройства Не побоюсь этого слова Походу другие дети, да, которые пытались Выжить в этом городе Хорошо, я должен просто разогнаться и прыгнуть Давай, Ни хрена себе прыжок А, она отсюда просто пришла, нам не надо сюда. Балка надежная, сразу видно, так что здесь ничего не может произойти. Будь это Uncharted, сейчас бы обязательно балка бы так слегка бы потреснула. Да что это такое? Тут явно кто-то повесился, но исчез. Тела все исчезли почему-то. Слышите? Оу, зомби! Зомбируют! Давай. Уходи! Уходи! Твою мать! А! Что мне делать? Может быть, подойти к телеку надо? Может быть, выключить его? Я прыгнуть не смогу. Мне надо писать, Не смотреть! Давай! Я не уверен, что я делаю что-то правильно. Меня просто засасывает всю мою душу. Я иду к свету! По-моему, я неправильно делаю, что иду к свету. Мне надо... Мне надо идти к телеку. Он прям... Он прям манит меня. Манит меня к телеку. Коридор какой-то. Используйте L, чтобы настроить передачу. О-о-о! Так, погодите. Это я правильно сделал или нет? Мы должны каким-то образом правильно выстроить коридор. Вот так. Тот самый глаз, я его помню. Он еще в первой части был. Ой, впервые мы бежим куда-то от камеры. Окей, мы можем прыгать. Мы можем также приседать. У нас все управление сохранилось. И даже ускоряться можем. Бегом быстрее, как будто во сне. Она меня вытащила оттуда. Ой, молодец. Может быть, на нее не действует это? Спасибо. Пошли. Уху. Думаю, сейчас сдохну. Еще же я помню, шестая была монстром в конце. Она пожирала. В ней проснулся голод, но сейчас его нету. Учитывая то, сколько она была в плену. Блин, походу это все предыстория. Это приквел. Жуть. Так... Смотрите, она подпрыгивает, эта качелька. Идь! Сможем ли мы с этим что-то сделать? Нет. Возможно, это просто так. А вот эти качели? <звы> ну ладно. Так-так-так-так-так-так. А, прикольно сделали, да? Нам дадут поиграться чуть Есть, гол. Стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот оно. Сюда. Кстати, говоря, так, что вот если ты просто не так свяжешь, делаешь такой канат, то они не выдержат все равно тебя. Костер. Дымится. Кто-то здесь был. М -м -м. Вот это вот томительное ожидание. Я, я помню эти портреты. Мы их уже видели. О oh Простите, я чуть-чуть подохрип. Ага. Нам сюда. Воу Что это? Так Она делает то же, что и я Зачем? Я не знаю Пойдем Ой Черт, случайно закрыл. Ну, сейчас откроется. Я не уверен, что я делаю правильно сейчас. Так, предмет. Стой. Стой! Стой! Стой! Это шляпа. Ну-ка, встань сюда. Нет? Смотрите. Сохранение. А -а -а. Ну ладно, получилось. В любой непонятной ситуации просто кидай. Так, 4, 8, 12, 16... А, проще по-другому считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь на четыре, 32 дня, я так понимаю. Так. Прыгай с одной. Прыгай здесь. Давай. Да нет, стой, синхронно. Вот и вместе как мы? молодцы мы хорошая команда слушай идем за мной ничего не бойся если я умру то я респаунись ты я не знаю на здесь надо присесть я как будто проводник в игре знаете который объясняет базовые механики слушай шестая. здесь надо нажать lt чтобы присесть а теперь жми левый джойстик чтобы идти вперед Удерживай LT. ты удерживаешь Молод... удерживай я сказал а здесь можно не удерживать. Да, я знал это. Я же проводник в игре. Я знаю, где он надо удерживать, где не надо. Теперь проходим здесь. Э, вот здесь Боже, протиснуться. Ого. Здесь уровень посложнее. Но это специально, чтобы ты освоил игру. Итак, теперь нужно жать L. И, и... Эй! Тогда ты можешь прыгнуть. Вот. Слабо? Слабо? Видимо, да. Видимо, здесь это даже не нужно делать. Прыгай просто вниз ко мне. А теперь надо нажать Y, чтобы крикнуть. Ой, псыкнуть. Вот, видела? Ты, ты, ты усваиваешь быстро все, молодец. А теперь RT, чтобы... А, сука. О, сложно было. Ну да, это же кооперативная игра, так что пошли. Все, я все знаю. Кстати... В прошлой игре была возможность зажигать свечку или с... зажигалку. что там или фонарик у меня был. А теперь мы мгновенно заткнулись. О, моя фантазия, самую мразоту, из которых только может быть нарисовала. Сначала. Давайте посмотрим, что здесь. Потом уже разберемся с ведром. Ой, блинушки! Каким чудом ведро по мне не попало! Каким чудом! А! Хорошо, здесь мы спрячемся. Не знаю, нужно ли это нам с собой брать. <гас> Смотрите, мальчик! Короче, как теперь понимать, какая доска будет для нас страшным смертельным Ловушкам Мне кажется, что это даже не тот монстр сделал эти ловушки, а дети. Они от нее защищаются, да, таким образом? Погодите. Не думаю, что мячик мне нужен. А вот это что такое? Тут ничего интересного нет. Опа! Ха -ха! Ой, мама! Все, я, кажется, понял, что за доска для нас опасная. Вон он ты! Пытался убить нас. Но мы чуть попозже к тебе придем. Все, сначала надо понять. Эй, перестань, перестань, перестань. У того, кто сделает игру, какой-то фетиш на башмаки Тут все в башмаках Блин Так Так, ну ладно, здесь мы ничего не можем сделать Смотрите, вон какие-то вилки на веревках, ложки Вон она стоит так, не торопитесь только, не торопись только. И мне нравится вот эта игрушка. Вот эта доска точно будет смертельной. Нам надо как-то предотвратить эту катастрофу. Не знаю, клочок бумаги будет играть важную роль в нашем спасении? Нет. Я чувствую, что меня просто сейчас убьют, давайте возьмем тот мяч. Бросай. Какая хрень получилась. Ладно, дайте просто перепрыгнем туда. Окей. Пусть я зря переживал. Ну как открой блин. Ну крыль, мальчик, сраный. Как? Ладно, не получается. Все-таки. Все-таки. Хм. Все-таки не ошибся с доской, но мячика недостаточно, чтобы ее нажать. Вот еще одна доска. Мы просто ее перепрыгнем. Оп. Ты тоже это сделай, ты тоже прыгай. Нет, не надо. Нет. Вот она. Он а, она не может? Стоп. Ах вы! Да ладно? Они меня обманули. Нифига себе. Очень грамотный ход сейчас был. Все, идем. Мы должны догнать этого мальчугана. Я боюсь торопиться. Я не хочу умирать. Я хочу обхитрить игру. Опа. Кто там? Он открыл. Тук-тук. Или его заперли? Оху... Ой, блин! Уроды! Что? У них нет мозгов? У них нет... А ну выпусти меня! Это пустые дети? Давай! Вот это сила. Гоу! О, нет. Чувствую себя так, как будто бы я Балу, у которого только что Маугли уперли. Стая обезьян. Мне нужна будет эта кувалда. Ну и все, смерть. Разне... Я должен тебя разнести? Наверное, должен. Я просто оборонялся. Так, какая-то из этих... Вот это нажмется. Ау. Ну-ка, подошел сюда. Сюда. Сюда. Да, так и знал. Я так и думал, что в итоге это произойдет. Тупой мальчик. Безмозглый. В прямом смысле. Там лягушка. Он меня вспорол. А, ну все, прощай, кувалд, да? Так. А как она теперь? Все. Без кувалды, блин. Недолго нам дали поиграться. Так, что теперь? Эти коридоры один на другой похож. Нет вообще ощущения прогресса. Опа, рюкзачок какой-то. Обязательно туалетная бумага должна быть, разумеется. Так, нам нельзя привлекать внимание, они реагируют на шум. О, нет, какой-то там взрослый. Это сейчас будет собирательный образ учительницы, да? Они все... Вот они сидят за партами. Она их чему-то обучает. Это как бы комментарий такой, да? Что школа просто опустошает детям голову. Они становятся безмозглыми. И любая креативность, индивидуальность, она порицается. Давай, отворачивайся так. Что... Она даже не говорит ничего. Хоть читай лекцию как-нибудь. Сейчас меня увидит. И посадят за парту. Так, стоп. Ой. Понять бы куда. Вот сюда mm -hmm. мне нужно. Так, будем считать, что я отпросился в туалет. И меня отпустили. <плес> Ключ. <плес> Кстати, я вам вижу там кишка. Видите, Да, это сволочь. Я думал, что случится какой-то бум, но что это на меня упадет в итоге? Так. Ну понятно, теперь как бы надо свалить. Поскорее а -а -а, в коробочку. А -а -а, как это стрёмно. Это была она! А -а -а -ха -ха. Ой, господи, это у меня просто детские страхи сейчас просыпаются все. Да, я видел тебя, Кишка, спасибо. Ключ! Она его не заметила. Кто смотрел зловещие мертвецы часть вторая? Кто помнит Генриету? Ставьте лайк. -ти -ти Тихо, ты да? Да, нас линейка, разумеется. Думаю, выгоднее всего идти прямо за ней по пятам. Ой, мама, под парту. А какая охренительная эта игра, как я кайфую. Вот этот элемент, здесь мне стелс прям по-настоящему нравится. А сейчас повернется, да? Нельзя, нельзя, нельзя мне ничего делать. Что там она замеряет? С линейкой ходит. Не пугай меня, пожалуйста. Скорей. Просто валим отсюда нафиг. Блин, просто бежим, просто бежим, просто бежим, просто бежим, просто вот он замочек. Давай. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, есть ой. Но это только начало. Как нервозно. Куда недели шестую? Они ее посадят за парту, судя по всему. Стоп, вилка. Вилка? Что-то она прибила к парти. Нет? Я не могу ее взять? Опа. Окей, этот мальчик опасный. Он, кстати, похож на гнома. У него шапка такая же. Он рисует... Глаза... Круги чего? Он, кстати, на поводке. Хм. Блин. <свот> не успел я Надо его вымотать, да? Сейчас он Сейчас он, сейчас он, хоп И это шанс Подобрать эту трубу Не в ту сторону Сволочь, Сволочь Не в ту сторону ударил А как же автоприцел? Ладно Давай, ну-ка подошел. Оп. Нет, нет, в эту сторону. Уродство. Ладно. Значит, надо чуть-чуть позже ударять. Не торопиться. Так, он где-то вот здесь падал, да? Ой. Ладно. Короче, надо смотреть его область. Это там, где нарисовано мелом. Давай Слабо? Слабак Раз Да какого фига? Че я неправильно делаю? Надо... Это тайминги Все дело в таймингах, друзья Оп Черт, замедлился немножко Еще разок Да какого фига? Ладно. Я немного тороплюсь. Этого делать не надо. Есть. Ладно, я последнюю попытку сейчас сделаю. Если не получится... Не получается. Я не понимаю, что надо сделать. Так, попробуем утащить эту трубу просто. <соторгут> Бесится. Пошли, просто пошли отсюда. Просто пошли, да. Вот так вот. Сейчас мы его разобьем в голову, да. Все, спи спокойно. Блять, Bitch. Урок окончен, надо было сказать. Урок окончен, бэч. Да. О, Вантус. Да это шапки, как у дома, кстати, тех же. К чему готовят эти детей, непонятно. Я, честно... Ой, блин. Она... Бесится. Она что? Порит кого-то? О, нам не видно, нам не показывают. Арян. Ладно, сейчас пройдем этот эпизод. Я думаю, надо будет заканчивать уже видос. Уипс. Уипс. Просто потрясающий дизайн. О. Слышали об эффекте Зловещей Долины? Вот это он. Вот то, что я сейчас испытывал так аккуратненько, я могу упасть. Вроде бы я так аккуратно очень управляю. Но все равно. Тут ничего не поделать. Я думаю, получится взять ее. Все? Господи Иисусе, Господи Иисусе, это же кошмар какой-то, это жесть. Но мы живы. Интересно, у нее смог, он сможет шея настолько вытянуться, что же суда достанет? А это кто такие? Что за мистер Уточка? Погодите, палка. Нам нужно будет здесь прям бежать. Она просунет свою гребаную голову, нет? Окей! Okay. Я там вижу. Вот она! Это, это надо! Да. Я думаю, мы здесь закончим с вами. Друзья, давайте нас на ну, паузу нажмем. Не хочу, чтобы он меня раньше времени. Здесь мы с вами остановимся. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии, вступайте во все мои соцсети, подписывайтесь на канал, ставьте доску своими. Не забывайте про мой новый сайт с комиксами и мерчом. Специальный, официальный, мегафункциональный сайт, где вы можете зарегаться и получить возможность читать мои комиксы бесплатно. В, в офигительной читалке, уникальной Которую мы сделали специально под комикс Интерактивный И также можете купить прикольный мерч, чтобы поддержать меня Мой канал и мои проекты, которые я делаю Для вас Спасибо всем, друзья, с вами был Юджин и всем пять!